Народ, всем привет! Это Dark Spirit. Хотел с вами поговорить по поводу режима по нашей игре. Как раз сейчас мне вырубил интернет, пока он восстанавливается, мы как раз на стриме обсуждали такой момент. Почему разработчики не хотят сделать вот что? У нас есть режим взлом. У нас есть режим столкновения. У нас есть, соответственно, ранги. И у нас есть уничтожение. Ранговые бои у нас пошли во взлом. Правильно? Потому что ранговые бои это полноценный взлом. Просто так в ранге, вот еще просто так во взлом почти никто не играет. Да мнение мнения хорошие внесли, но мне кажется, режим это не спасет. Мне кажется, надо сделать так. Надо оставить режим уничтожения на постоянку. Надо сделать столкновение, как и сейчас оставить соответственно, на постоянку. И надо сделать взлом исключительно для рангов. Потому что когда входят ранги, появляется режим ранги. Взлома нету как такового, его просто убрать. Он мало активен. А уничтожение, как мне кажется, пользуется большой популярностью. Вот, поэтому я предлагаю сделать так. Вопрос, согласны ли вы со мной или не согласны. Если согласны или не согласны, в общем, пишите комментарии, что по этому поводу вы думаете. То, что взлом, ну блин, он по-моему мертворожденный. К сожалению, получилось у нас так. Да, он появился изначально как ивент, его оставили. Правильно? Правильно. А сейчас есть уничтожение, которое тоже вводится по факту как ивент. И он классный. Вот на данный момент он прям обалденный. Он лучше, чем предыдущая итерация была. Поэтому я за то, чтобы оставить уничтожение на постоянку. А взлом убрать и вести ранги. Мне кажется, три режима будет идеально для нашей игры. Вот. Это самая главная мысль. И что еще, кстати, обсуждали. Так, это в догоночку, да? По этому вопросу, конечно, интересно ваше мнение. Потому что интересно, у нас давно не было тумана войны. Почему его нету? Вот я, допустим, вел бы Туман Войны, я бы вел на постоянку, да? Но его почему-то нету. Почему бы не ввести какой-нибудь режим не только на Туман Войны, да, но и на стамину? Я понимаю, что разработчики, мне кажется, боятся сделать быстрое восстановление стамины, потому что это там якобы убьет баланс. По факту и так у нас баланс не такой уж идеальный, поэтому, мне кажется, страшно не будет. Но на недельку, на недельку... Ведите, как на 9 мая, быстрое восстановление стамины. И это будет классно. Просто как эксперимент. Просто, просто дайте нам. Не, не в, в спецухе, там хрен с ним, ставьте там чуть меньше, да, восстановление. Там. Но в ПВП режиме, делайте восстановление стамины гораздо быстрее, чем есть сейчас. Давайте попробуем. Давайте создадим песочницу. Помните, как у нас была песочница? Делайте песочницу с быстрой стаминой. И посмотрите на реакцию людей. Сколько будет играть людей? Как по мне, это идеальный эксперимент. И туман войны надо запускать, это раз. И быстрое восстановление стамина это два. Потому что маркер это прикольно. В Пвехе согласен. Маркера надо оставлять. Да? Там слишком много ботов, там будет сложно. Но, э, ну <coughs> извиняюсь. Но почему бы не брать в Пвп? ПВП мне кажется большинству зайдет хотя блин ну тут я уже ну, за маркеры я согласен <смех> может быть и не каждый согласится чтобы это было да? но тем не менее я за то чтобы убрать и кстати можете по этому поводу тоже написать что вы думаете